Как обещал, несколько слов о самой зрелости. Как ее проверить? Вы можете легко сейчас это сделать. Для мужчины. Что такое быть зрелым? Что такое быть зрелым? В первую очередь. В первую очередь мужчине нужно уметь трудиться, уметь зарабатывать деньги и уметь распоряжаться деньгами. То есть трудиться, зарабатывать и распоряжаться деньгами. Это одно условие. Следующее условие. Следующее условие. Он должен отделиться от родителей. После окончания обучения обязательно выйти в самостоятельную жизнь и отделиться максимально физически, иногда даже географически отделиться от родителей. То есть встать на свои собственные ноги обязательно. Иначе из него мужчина не получится. Иначе из него творец не получится. Если он будет под, находиться под, под контролем и постоянным контролем родителей. Я очень много наблюдал э, вот на эту тему примеров, э, ну, в частности, в Казахстане. Я там много разбывал, много работал. Там есть такая традиция, что младший сын должен оставаться с родителями и, в общем-то, опекать их, заботиться о них и так далее. Да, опекать и заботиться о родителях надо. Но это другая, те, другая тема. И заботиться и опекать можно по-разному. Но вот те, просто я наблюдал и имею такую статистику, вот эти младшие дети, которые остаются с родителями, они, как правило, не реализованы как правило, за редким исключением. Они, как правило, не решают, недостаточно эффективно решают свои задачи. В создании семьи проблемы. Иногда у них проблемы и другого порядка, и в здоровье, и так далее. То есть это как раз они находятся в зоне риска, этим э, детьми, которые остаются с родителями. Поэтому мужчина для мужчины важно обязательно отделиться от родителей. Помогать и прочее это да, без сомнений. Но здесь тоже есть э, определенная мудрость в помощи родителей. Так вот, но помогать – это одно, а жить вместе с ним – это другое. И поэтому такой вариант – жить вместе с родителями и быть зрелым – это очень непростой вариант. По нему идти, ну, лучше не ходить. Трудно оставаться зрелым, находясь рядом с родителями. Потому что каждый день… Мама там заботится о тебе, мама там кормит, поет, она там всем интересуется, за все переживает там и так далее, так постоянно контролирует. Это невозможно в таких условиях стать взрослым, зрелым и взять ответственность за свою жизнь на себя. Поэтому счастливые такие дети, которые живут с родителями, но практически никогда не бывают. Это моя практика показала. Или... С большими трудностями создает свое счастье. С большими трудностями. Но я таких случаев, по-моему, даже и не помню. Так вот, это второе. Значит, первое, мнение трудиться и общаться с деньгами грамотно. И второе, отделиться травми. От Третье: что для мужчины, зрелого мужчины важно. Важно понимание ценности женщины. Что такое женщина? Зачем она рядом? Понимание ее сути, ее предназначения, умение с ней общаться, ценить, уважать, любить, то есть уметь общаться с женщиной в полном смысле этого слова. А это, опять же, смотрите, здесь снова может проявиться вот этот хвост избыточного материнского чувства. если Мать для своего сына является больше матерью, чем женщиной, то в этом случае ему у него нет примера общения с женщиной. У него есть пример общения с матерью. И он получает женится и получает в свое пространство мамочку, ему известную модель которую он прожил со своей матерью. Потому что мать все время была для него матерью, а не была женщиной. А это очень важный момент. Очень важный момент. А мать, соответственно, заботится, мать охраняет, мать контролирует, мать любит, то есть все, мать кормит и поет, и так далее, и так далее. И все вот это вот, все складывается в одну общую картину избыточно материнского чувства. А женщины у него опыта нет. И ему более комфортно, если будет рядом мамочка, жена мамочка. И он дальше пойдет по этой стезе. А потом женщина, взяв такого э, мужчину в свое пространство, она со временем начинает понимать, что что-то не так. Он не совсем мужчина. А если она еще через какое-то время повзрослела, помудрела, она видит, что рядом с ней еще один ребенок. В семье еще один ребенок, ее муж. И в этом случае, конечно, счастья ждать не приходится. Вот это э, еще одна причина, э, еще один э, показатель, еще э, один фактор – это незрелости. Э, или зрелости, наоборот, если этот вопрос решен в отношении женщин. Еще один фактор, очень важен. Вы, наверное, слышали такое выражение. Мужчина ⁇ капитан семейного корабля. Муж ⁇ капитан семейного корабля. Слышали? Но это чаще всего просто такое выражение, на самом деле ничего не имеющегося за собой э, в реальности. Зачастую мужчины не капитаны семейного корабля. Зачастую на капитанском мостике семейного корабля стоит не мужчина. А стоит женщина в этой капитанской фуражке и командует парады. И куда она командует? Конечно же, в сторону самого дорогого. Конечно же, не в сторону мужчины, а в сторону детей. И все Вот вам и конец этой истории. Конец этой истории. И когда вот у мужчины есть грамотность, грамотность, профессиональная грамотность в семейных отношений, то тогда он капитан семейного города. А иначе жена не признает его капитан. Какой же капитан, он не знает элементарных вещей. Вот это показатель зрелости. Зрелости. И вот этот показатель зрелости, он чаще всего страдает из-за того, что мама не дает этому реализоваться. Ну, к примеру, да он еще маленький, что ты заставляешь его трудиться, если отец... А его нужно с детства, с самого малого с детства учить трудиться. самого мало мыть посуду, там, метать пол, там, и так далее. По мере роста увеличивать, увеличивать, носить мусор. Все по дому, в конце концов, все по дому ложится на мальчика и так далее. Вот. Это. Что-то сделаю, это тяжело, и так далее, и так далее. Это он, а вдруг он поранится? А вдруг там согласитесь, посмотрите на свою жизнь, посмотрите на жизнь своих близких, и вы увидите сплошь и рядом такое вот материнское чувство, которое мешает мальчику быть зрелым мужчиной. Ну и, соответственно, выходит жизнь незрелой, ну и дальше пошло как я говорю, прыжки по проблемам. Для женщины, какие же для девушки а условия зрелости? В первую очередь это отношение с родителями. Она должна внутренне, внутренне отделиться. Внешне не обязательно. Для девушка девушка даже... Тогда, когда она выходит замуж. А до этого она может жить с родителями, и родители, пока девушка не вышла замуж, они должны помогать ей материально, а не направлять на, свои собственные, на свой собственный подножий корм. Иди зарабатывай, и учись, зарабатывай, будь самостоятельной, будь независимой от мужчин, еще к тому же, если скажут, и все. И пошла формироваться уже не женщина а пошла формироваться, извините, лошадь. И потом с этими лошадками вот наш этот корпус психологов начинает тщательно, интенсивно, с переменным успехом работать. У меня есть книга «Сильная женщина». Кто-то, может быть, читал. Сейчас ее еще вышла новая версия «Исцеление женственности». Прочтите. Там как раз а вот этой лошадиности, как она формируется и что с ней делать, чтобы все-таки лошадиность это убрать. То есть это целая проблема. А почему? А потому что изначально родители поставили дочь, отправили дочь зарабатывать, и она сама рвется, и еще все вокруг говорят: ты, ты, ты будь самостоятельной, будь независимой от мужчин, тебе нельзя опираться на мужчин и так далее, и так далее. Так вот, нужно, чтобы она отделилась от родителей, но не рвала с ними отношения, и эти отношения должны привести к тому, что родители должны помогать ей, помогать ей устроить свою жизнь, пока она одинока. Скажите, так она может долго быть одинокой. А это ваша уже проблема. Если вы Помните, что я говорил вначале? Если вы сами счастливы, то у девушки обязательно будет счастье. Если у нее решены вопросы с отцом, с матерью, гармонично решены, вот мы подойдем к этому еще, то у нее обязательно будет муж, будет семья, будет все нормально. То есть это от вас зависит. И если у вас э, девушка засиделась, имейте в виду, уважаемые родители, ее понукать, ее заставлять, ее этим попрекать нельзя. Это ваша проблема. Это значит, что-то не то в ваших отношениях друг с другом, в первую очередь, на это надо и э, отношения ее воспит, воспитания. Значит, что-то вы сделали не так. И нужно, пока не поздно, это пересмотреть. Но в первую очередь пересмотреть свое собственное состояние. Насколько Отец, ты мужчина, насколько мать ты женщина, и какие ваши отношения? Вот это сделаете, и поверьте, у девушки сразу моментально начнутся изменения. И вокруг нее появятся мужчины. И у нее состоится семья. Это действительно так. То есть мы еще будем говорить о том, как строить отношения с родителями, чтобы это состоялось. Но это будет дальше. Так вот, а дальше? Что еще для зрелости зрелой женщины важно? Ее важно женское состояние. Именно наличие, наличие развитых женских качеств. Всего женских качеств, женских качеств более 200. Более 200, обратите внимание. А женщин живут, ну, вот сколько я знаю, максимум на 10 качеств. Ну, может быть, там супер женщина на, на 12 качеств, а их более 20. В жизни какие ресурсы? И вот имея в среднем 5-7 раскрытых женских качеств, на которых она постоянно живет, 5-7 это еще средний такой показатель, она желает иметь принца. она желает иметь супер мужчину. Но извините, ты только в начале пути, у тебя только. 5-7 качеств. Сделай хотя бы 30 качеств. Раскрой, живи полноценно. Ведь каждое качество – это ресурс. Это раскрывает твою, твою женственность, твои возможности, твои ресурсы. Ты становишься интересным. И твоя сфера жизни становится объемной Очень объемной Потому что каждое, каждое качество расширяет эту сферу жизни. Твои контакты увеличиваются. Твоя, твои горизонты расширяются. И мужчины приходят уже... Другого порядка. Понимаете? Поэтому быть женщиной – это следующий шаг к зрелости женской. Следующий. Понимание роли мужчины. Начиная с отца. Нужно понимать, что мужчина в женщине – женщину в жизни девушки – это ее отец. Увидела ли она в отце мужчину? Скажите, как, как можно в отце увидеть мужчину? а надо увидеть. Вообще это момент зрелости женщины. Когда девушка, женщина увидит в отце мужчину и будет относиться к нему как мужчина. Отец, ты классный мужчина. Я тебя люблю. Вот эта вот фраза, знаете, такая прям четко в цель, в десятку. Вот с этого момента она становится зрелой. С этого момента ее жизнь начинается уже как... Зрослы зрелые женщины. Ну, о теме отцов мы будем говорить дальше, поэтому не буду останавливаться. Но вот это отношение к отцам и а соответственно к мужчинам, потому что все идет от отца, все строится на отношениях с отцом. Дальше. Женщине, зрелой женщине нужно быть готовой к материнству. А это тоже определенные навыки, определенные знания. И это нужно, их нужно иметь. Идя в семью, нужно иметь уже эти знания и навыки, хотя бы что-то почитать, какие-то курсы пройти и так далее. То есть это, эта часть жизни, очень важная часть материнства, она тоже должна быть вам понятна. понятна, потому что многие идут в семейные отношения, не будучи готовы к материнству и вообще даже не желают, наверное, встречались с такими. А это нужно формировать, это нужно развивать. И если у вас возникает чувство, нет, я не хочу семью, потому что там будут дети, а я этого не хочу, значит, вы еще не зрелая личность, и вам нужно созреть. Значит, вам нужно еще раскрыть десяток, два десятка женских качеств, вам нужно познакомиться глубже с материнством. И еще важный момент для женщины, зрелой женщины, это быть культурной. Культурный во всех смыслах этого слова. А именно, это не только театр, кино, выставки, там, картины, художники и так далее. Нет, это вся жизнь на высокой степени культуры. Вся жизнь. Это культура питания, культура оформления жилья, культура одежды, культура поведения, культура воспитания детей, культура отношения с мужем, культура секса и так далее, и так далее. Все должно быть на высоком культуре. Женщина – это министр культуры семьи. Она задает тон культуре семьи и, естественно, создает условия для воспитания детей. Ну, вспомните хотя бы примеры, описанные э, в жизни э, э, семьи XIX века, нам известны там дворянские семьи, где мать прививала именно культурные знания. Да, там гувернантки, но мать всем этим командовала. все шло через нее, Она создавала это поле культуры. Так вот, культура – это тоже важный элемент зрелости женщины. Вот вам, пожалуйста, это небольшое такое отступление, но очень важное для того, чтобы вы поняли, что такое зрелость. Так вот, если... Существует избыточное материнское чувство, которое придавливает, которое не дает развиваться всем этим элементам. Всем этим элементам, это же и отношение к отцу. Посмотрите, ведь чаще всего именно матери закладывают отрицательное отношение к отцу. Если он себя неправильно ведет, если он там выпивает, если он не такой там не такой проявленный отец, она его попрекает и так далее. А тем более, если он еще э, ушел из семьи, это же вообще как, э, у многих сразу отец это предатель, это мама, они повторяют материнские слова. Все. И на таком уровне отношения к отцу вы уже не получите э, счастливую семью. Не получите уважаемую. Ну, еще раз говорю, в отцах мы э, пойдем дальше. Вот вот, друзья, это мы сейчас рассмотрели с, вам, с вами вот, вот эту тему, тему зрелости. Видите, как много здесь всего заложено. И это все идет именно оттуда.